Дамы и господа, всех приветствую. Пятница, 13.05 по Нью-Йорку. Итак, мы начинаем, мы продолжаем с вами цикл о трех невидимых механизмах, который начался с лекционного занятия 241 и идет в режиме лайф, то есть в открытом, в прямом эфире вне зависимости от числа участников Итак занятие 251 тема ситха видения как развиваемое чудо развитие личности видит то что не видят другие. собственно говоря это материал о ситхах о развитии третьего глаза о развитии видения, которая не предполагается, как мнение большинства эзотериков, которые считают, что видение связано только лишь с чакрой аджна чакрой, третьим глазом. Пожалуйста, два человека у нас уже есть. Напишите, как меня видно, как меня слышно, чтобы у меня была какая-то обратная связь. Здравствуйте тех, кто зашли. Итак, вопросов со среды никаких не было. Умных, которые имело бы смысл здесь разбирать, на которые бы я не мог бы ответить в одном, в одном предложении. За лайк, спасибо. Слышно ли хорошо меня. Эта тема логическое продолжение текущего цикла о трех невидимых силах. Вся задача этого курса чтобы вы научились эти три силы которые управляют человеческой судьбой сансара карма и путь чтобы вы научились эти три силы видеть видеть их воздействия наталья спасибо слышно видно хорошо спасибо огромное что вы написали итак на предпоследнем занятии у нас с вами был замечательный семинар, спасибо всем, кто был. Получились две хорошие практики. Первая практика – начинать лекционный материал с ответов на интересные вопросы, которые вы написали в комментариях к уже опубликованному ранее контенту. Напоминаю, что желательно, когда вы пишете комментарий, один комментарий, вы пишете один вопрос. Если вы что-то констатируете или свой опыт рассказываете, пожалуйста, пишите, сколько вам нравится. Но если вы вопросы задаете, желательно один комментарий, один вопрос, потому что, когда я потом отвечаю, я открываю свой email, который мне YouTube присылает каждый вопрос в отдельном email. Так легче отвечать, и вопросы не теряются. Вторая практика – это семинар, который прошел. Вы сами проверяете свои знания, отвечая на мои тестовые вопросы по тексту. Я решил не гнать программу. Вот мы начали с вами заниматься ситховидением. Мы будем в режиме, вот в объеме этой ситхи работать до тех пор, пока вы не начнете писать, что у вас уже получается видеть какие-то вещи, которые вы не видели раньше. Вся идея начиналась очень давно еще, развитие видения, с чтения и медитации на тему йога сутра Патанжали, потому как ступеньки, которые Патанжали предложил 2000 лет тому назад, они просто неимоверно высокие и чрезвычайно трудно забираться на каждую из этих огромных шпилей. И как бы теряется мотивация у человека. Поэтому была опробована идея вот эти шпили разбить на какие-то этажи, каждый этаж разбить на ступени и вот по этим ступенькам последовательно подниматься, отвечая на все ваши вопросы, при этом понимая, что у каждого человека от рождения свой духовный статус. То, что один понимает это все как детский сад, для другого какие-то вещи являются сложными, какими-то такими неприступными вершинами. Поэтому у нас есть первый курс, где все, которые перерождались уже много-много раз, они этот курс быстро-быстро всю теорию проходят, понимая всю суть пути девяти общепланетарных миров, где я как бы кратко даю, как что проходить, понимая, что такое отстежка энергии, понимая, что такое чакральный энергетический потенциал, понимая, что все способности нарабатываются, прежде всего нужно чакру превратить из дырявого мешка в какой-то сосуд, соответствующий чакральной энергоемкостью, как у конденсатора, физика 6 класс или 8 и вот когда ваши чакры начинают набирать энергию, вы чувствуете, что ваш энергетический потенциал растет, и дальше вы выбираете чакру, с которой нужно работать, и потихонечку чакру за чакрой переводите вашу систему чакральную в другой уровень. И как только вы перешли в другой уровень, задачи, которые в жизни казались для вас сложными, становятся простыми, и вы быстрее двигаетесь. Даже если вы уже вышли на пенсию, то как бы все равно у вас остаются какие-то нерешенные кармические задачи, проблемы какие-то с семьей, проблемы с вашим прошлым, эту карму нужно очищать, естественно, привязанности, через которые энергии отстегиваются и так далее. Наталья смотрела фильм «Аквариум», 13 столиц, страниц не успела прочитать. Ну ничего страшного. Я читаю 80 страниц за час художественной литературы, технической, как бы чуть медленнее, на английском еще чуть медленнее. Ну, 13 страниц вы прочтете когда-то. Фильм «Аквариум», который был сделан э, польским э, режиссером, польским изданием, каким-то сделан он совершенно качественно. Если вот говорить о подсрочном переводе, то вот совершенно вот четко сделан фильм по книге проблема только в одном что все вот эти вещи от автора законы танковой роты дядя миша на базаре вот эта вот часть там осталась только военная часть разведчика потому что эта книга аквариум не задумывалась писать Писаться как сценарий. Как вы знаете, автор пишет текст, а потом сценарий пишется отдельно, потому что для режиссера нужно представить видеоряд, а не ряд мыслей. То есть книга это мысли словам тесно, мыслям просторно. Кинофильм совершенно другая, как бы часть искусства. Но, тем не менее, йога Форю. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, итак, у нас две практики появилась. Вопросов у нас умных особо не было, поэтому я эту часть пропускаю. Я с вами согласен, что раз мы уже начали разбирать, то не будем рваться вперед, а будем разбирать аквариум по тексту книги и будем разбирать фильм «Формула любви» по фильму. У вас было домашнее задание, а вот аудиокнига тоже не подходит, сам Суворов читает. Да, пожалуйста, Суворов или артист читает, дело тут не важно. Если сам Суворов читает и вы его голос идентифицируете для себя нормально, вам интересно, потому как я слушал многие видеорепортажи Суворова, ну как бы он может быть как агент разведки был замечательный и классный, но вот так вот на видео, они все люди чрезвычайно сложные, и они понимают, что каждое лишнее сказанное слово, они понимают, то есть он понимает, что книга была заказная, то есть за то, чтобы остаться на Западе и получить гражданство, каждый сотрудник беглой госбезопасности должен был за это чем-то заплатить. Идея была создать книгу, дать какой-то материал публичный с разоблачением. Это была плата за гражданство. Ну а так но если вам заходит голос текст подача пожалуйста то есть аудиокнига чисто по тексту если они не вырывают оттуда во куски во всяком случае дослушайте аудиокнигу до текста с пожилым человеком торгующим шнурками на базаре дяди Мишей когда суворову снится сон о его детстве с арбузами и, и нам будет что обсуждать спасибо что вы написали то есть ваше домашнее задание остается по аквариуму до 13 страницы хотя бы а по формуле любви я вам задавал две два вопроса в чем главная ошибка магистра и ваши версии если они к вам придут за время этого нашего видео you welcome пожалуйста отвечайте а, если, а второй вопрос – это сколько раз сама формула любви, вот сама по себе, появляется по сюжету фильма. Режиссер как бы ее не выделяет, но сценарист несколько раз дает понять, вот она формула любви, вот она формула любви. При этом никто не задумывается… Фильм «Прошел критику», это культовый фильм сейчас, совершенно замечательный, отрежиссированный, великолепная игра актеров. Но, пожалуйста, пересмотрите «Формулу любви», ищите ответы на вопросы, в чем главная ошибка магистра. А у нас еще четверг. Да вы что? Действительно, у вас еще четверг. Ну, ребята, значит, в пятницу тоже будет эфир. Я извиняюсь, я ошибся. Да, спасибо, Елена. Ну, ничего страшного. Значит, у нас завтра в пятницу будет 252 лекция. У меня, у меня все уже готово. Я бегу впереди паровоза. Сплю я очень мало. Это позволяет мне много сочинять. Ну, не прерывать же эфир, который уже начат, правильно? Заодно подготовитесь на завтра по формуле любви, ответьте на вопросы и прочтете аж 13 страниц из книжки Суворова «Аквариум». То есть, главная ошибка магистра – раз. Вторая часть. Какая у него была ситха у магистра? Там, там показано очень хорошо. Главное, ситха магистра, подсказывать не буду. И сколько раз «Формула любви» появляется по сюжету фильма. То есть, что мне от вас надо? Мне от вас надо увидеть, что вы прилагаете какие-то усилия по созданию вашего видения в аспекте вишудхи, что вы раскрываете один из своих лепестков, на этой чакре, и вы пытаетесь увидеть то, о чем раньше не задумывались. Можете писать ответы сейчас, но вы же понимаете, что раз я ошибся и вышел сегодня, вместо того, чтобы выйти завтра, то завтра я буду спрашивать те же самые вопросы, и после этого, когда все выскажутся, буду давать ответы, то есть сейчас ответов не будет. Итак. Мы с вами говорили в прошлом, на прошлом занятии, видения, то есть семя номер один. Это увидеть законы второго мира. Ребята, я понимаю, что нет света, нет интернета. но ну, ничего страшного, ну посмотрите позже формулу любви, ну почитайте позже книгу. Книгу можно до 13, до 13 страницы скачать. Когда есть свет, ничего не будет. Кстати, фильм тоже можно скачать, когда, когда будет свет. Потому что вы видите, уже ситуация с этой войной почти год, которая как бы с одной стороны понятная, с другой стороны непонятная. Вот, Но это четвертый мир. Мы с вами должны были увидеть четвертый мир вот в его борьбе. Вот все видят четвертый мир в его борьбе. И самых-самых ранних доисторических времен, доисторических до нашей эры имеется в виду, войны имели место быть. Единственная цивилизация Атлантида погибла, потому что у них в единственной цивилизации произошел конфликт, на уровне шестого мира, то есть, и поэтому Атлантида погибла, но они забрались очень далеко. Очень далеко. Вавилонская башня – это как раз попытка объяснить гибель Атлантиды. Они хотя один аспект использовали по языкам, но тем не менее. Итак, мы с вами начинаем разговор о ситхе видения Семя первое – это законы Второго мира. То, что я пытаюсь добиться от вас через прочтение вот этих хотя бы 13 страниц, чтобы вы продемонстрировали и написали, сколько вы можете на каждой из этих 13 первых страниц найти законов, как вы их понимаете, Законы это как пословицы, как поговорки. Это не только те 12 законов, не просят не лезть, тебе надо, ты и делай. Итак, аквариум начинается, сам текст книги, с законов КГБ СССР. Дальше идут законы танкистов, дальше идут законы базарной торговли. Это до 13 страницы. Самый начальный аспект ситхи видения развивается, когда вы сами ищете, это первое, и второе, когда вы сами формулируете. Сначала вы формулируете как можете, потом ваши формулировки приобретают все более и более точность в высказываниях словам тесно, мыслям просторно, и в итоге где-то вы какие-то пословицы вставляете на ситуации. Но видение в самом малом проявлении ситховишутхи начинается с умения воспринимать законы. Потом мы дойдем до навыка воспринимать чудеса. А чудес у нас полно, начиная с радуги, смена дня и ночи, хотя наука это как-то там объясняет. Зачатие, беременность, как ребенок вот растет, растет, потом перестает расти. Это все можно объяснять генетическим кодом, но пока еще никто не научился делать двухметровых людей и так далее. И дело не в двухметровости, а дело в том, что когда человек по книгам, что рост был 4 метра или 8 метров, потому что двери огромные, в целом ряде старинных построенных домов, рождества христова зданиях и дворцах и ступени для великанов а не для обычного человека то есть есть море доказательств которые умалчиваются потому что тогда придется много что объяснять ну а сокрытие информации на государственном уровне было всегда итак как только вы начинаете самостоятельно находить законы первое, как только вы начинаете самостоятельно формулировать эти законы второе, вот вы это семя вы начинаете формировать. Семя, которое в итоге приходит в ситху. Для того, чтобы видеть законы в своей судьбе, а это следующая ступенька, нужно научиться их видеть на других. В фильмах и в книгах. И мы начинаем с аквариума и с формулы любви, потому что в своей судьбе видеть законы сложнее, чем в чужих историях. Почему так этот процесс работает? Есть пословица на эту тему. Пословица это те же самые законы. Саринка в чужом глазу виднее, чем бревно в своем. Это относится к критике других людей. Но дело не только в самой критике. Потому что есть люди, которые умеют учиться только на своих ошибках, и их нужно три раза, им нужно награблено наступить А есть люди, которым достаточно учиться на чужих ошибках. И сами они ошибок не делают, потому что они понимают, что как только с ними... Происходит ситуация, где кто-то ошибается, они это воспринимают как урок судьбы, и раз они там присутствовали, то судьба учит именно них, их. Поэтому самый безболезненный способ учебы, а судьба – самый великий учитель, один из самых-самых, потому что судьбу формирует вам родовая капсула, а родовая капсула эту судьбу берет, из ваших предписаний книги судьбы перед тем как родиться на свет. Многим людям очень трудно выходить на свою книгу судьбы по той простой причине, что они пытаются выходить из своей личности. А вся же идея в том, что понять, что кроме уровней сознания шести у нас есть еще подсознание и у нас еще есть сверхсознание. И вот выходить на книгу судьбы нужно не с территории своей личности, потому что вы личность идентифицируете с собой. А истинное «Я», истинное «Вы» находится вне личности, потому что душа, дух, пуруша, который в сердце, в анахате чакры, внутри это сердце анахаты чакры, душа бесполая, душа не мужская и не женская. Душа бесполая и перерождается, как ей хочется. Поэтому в каждой чакре есть своя энергия. С дядей Мишей довелось торговать книгами на базаре. Но ну, замечательно, вам повезло, Елена. Вот. То есть. Хорошо. Так, дальше. Давайте не будем... Растекаться мыслью по древу, серым волком по земле Шизым орлом под облакы. Допустим, вы провели огромную работу и всю книгу аквариума расписали по закону. Что получается? Вот что вы достигли в результате? Одна женщина, я помню, там в академии йоги говорила, да это мартышкин труд, сизифов камень, тащить на гору». Вот. ну, То есть она не видит результаты, зачем все это происходит. А когда ученый там Лангранш над одной формулой там корпел да, всю свою жизнь, есть разные миссии в разных слоях. Вы реализуете, вот вы полностью расписали книгу Аквариум по законам, дошли до конца, у вас там три общих тетрадки получились таких что получается что в результате вишутха развивает свое видение то есть вот эта работа которую вы проводите это работа простая это работа на усидчивость и на внимание без выхода в астрал и когда кто-то мне рассказывает что вот в астрал не получается выходить там шавасана не получается ребята вот книжка Читать вас в школе научили, вот идите по строчечкам вперед. То есть вишутха развивает видение. Что получается с манипурой? Манипура развивает лепесток, очень интересный, доводить умение, доводить начатое до конца. Вот этот вот вопрос к аудитории. Умение доводить начатое до конца связывает манипуру с какой чакрой? Саджна, Правильно, супер. Ну вот Елена считает, что граф, который в формуле любви, он является представителем шимаханской девицы. Ну, пожалуйста, Елена, это ваше мнение вот имеет право быть. Но как бы вопрос был немножечко о другом. Это хорошо, что вы идентифицируете. Так, вот Наталья написала с волей, а потом стерла. Почему-то, но правильно с аджной то есть аджная чакра отвечает за волю, за волевую реализацию. Замечательно, что вы это понимаете. То есть, сила воли аджна, да, спасибо. То есть, получается, у вас развивается лепесток, с детства мог родителей доводить до белого коленя, но это ситха роман. Тут нет вопросов, металлургическая причем. Да. Ажна-чакра, вот смотрите, сначала, когда вы, вы заканчиваете, вот вы решили себе 13 страниц, да, а вам у вас то одно, то другое, то телефон звонит, еще там что-то, вот не дают вам закончить, и в конце концов вы добили эти 13 страниц по аквариуму включительно, фух, вот выполнено задание какое-то что получилось вы довели до конца вот один свой проект вот до конца ваша аджна реализовалась потому что аджна дает энергию манипурия чтобы до конца довести лепесток этот взбодрился да как будто вы цветочки полили и лепесточки которые вдруг поднялись да. Но еще аджна чакра она учится давать энергию в сторону, в сторону манипуры это тоже очень важно. То есть все спортсмены, которые учатся тренировать свое тело, все альпинисты, когда уже сил нет, а нужно дойти там до перевала или до какого-то карниза, чтобы там отдохнуть, вот это вот аджна учится давать энергию на манипуру чакру, как высотский пел, пусть он хмур был и зол, но шел. В, этом, в этой паре манипура ажна, ажна чакра ключевая, хотя вы тренируете манипуру. И это тоже нужно понимать. Почему? Вот если не идет, вот не идет у человека, не может довести дело до конца. Ну, первый вариант. Вы начинаете делать Акпалабхатти, Капалабхатти, и вы накачиваете Аджну до избыточного потенциала. Накачали. Что дальше нужно посмотреть? Не кидайтесь писать законы. Дальше нужно закрыть глаза и с нормальным дыханием посидеть минуты три и посмотреть в эту Аджну. Отток энергии есть или нету. Понимаете, вот вы набрали полную чашечку. Если вы сидите на пляже и солнце достаточно яркое, через полчаса вы глянули, ух ты, испарилось, да? А, а если вы коньяк набрали в чашечку и пошли куда-то гулять, можете прийти, там вообще пусто будет. Потому что народу вокруг шастает то много. Вот Аджна чакра учится давать энергию манипуре. Аджна, когда она не дырявая, вот она как раз всегда будет манипуру поддерживать, как только вы раскроете, создадите этот канал. Вот это вот, это вот создание канала. То есть вы насыщаете на любой пранаяме, которая работает с третьим глазом, на любой медитации, которая работает с третьим глазом, вы насыщаете аджна-чакру. Так, есть… Хорошо, вот у нас есть потенциал на чакре. Теперь садимся и начинаем заканчивать поиск законов из аквариума. Наступает ситуация, все, вы больше уже не можете. Не надо отдыхать, не-не-не. Методика не в этом. Методика в том, чтобы опять сесть. И опять вы начинаете гонять вот это вот капалабхати до тех пор, пока вы не чувствуете, что уже вот есть избыточный потенциал, что эту чакру буквально распирает. Вы так недели три сделаете, и за три недели вы пробиваете канал. Практически любой канал, кроме тех, которые идут от Вишудхи к Муладхари, вот эти вот. Сложный, но потому что далеко тащить. Ну и все каналы, которые на Сватхистхану замыкаются, тоже трудно их открывать, потому что у многих очень людей, у многих Сватхистхана ну, не набирает энергию. Редко кто научился, редкий Дон -Жуан научился набирать Сватхистхану до краев с помощью лунного комплекса или с помощью випариты Карани или Сарванхасан. потому что там идет другой набор совсем для того, чтобы насватхисхану набирать, нужно переворачиваться. Итак, избыточный канал на Аджни пробивает канал к Манипуре, если вы канал пробили и вы можете Добрать энергию, пустить по каналу вниз. Добрать, пустить. И вы видите, что вот вы завершили. Когда вы один раз завершили, второй раз, третий, четвертый, пятый, у вас этот канал от Аджны к Манипури, он становится более таким основательным. И вам уже не нужно каждые 10 минут бегать, что-то там набирать. Вы один раз позанимались, вам на целый день хватает. Вот таким образом семя формируется для создания того, той способности, которой не было. Кого-то там с детства тренировали на концентрацию внимания, на умение доводить дело до конца, и у этого человека с детства это наработано, поэтому нет смысла, человек попробовал, у него сразу получилось. Это означает или воспитание вам повезло с родителями, или это означает, что вы в прошлых жизнях где-то научились это делать. Если вы так и не завершили начатое, но не смогли вы дочитать эти 13 страниц несчастных, это критерий чего? Первая часть, то есть вы не смогли достичь избыточного потенциала на ажна чакры, или вы рано бросили капалабхати, или у вас чакра совсем маленького потенциала туда просто не заходит. Поэтому вам нужно чаще отвлекаться, продышали, вернулись, подышали, опять поработали. Вторая причина – канал доставки. То есть сам канал между Аджиной Манипурой, он не работает, или его нет совсем, или вы его никогда не создавали, или он вам был не нужен, или там такая трубка тоненькая, что ну, не идет ничего. И третья часть, вишудха чакра сама по себе не может видеть законы даже в напечатанном тексте. А что это означает? Это означает, что вишудха чакра заблокирована. Вишудху чакру блокирует какая цивилизация? Кто помнит, какая цивилизация блокирует вишудху чакру? И если вы уже будете писать, то тогда... Правильно, Роман, то тогда какой персонаж или какие персонажи своим поведением блокируют вишутху чакру То есть, какой паттерн, чей паттерн, паттерн поведения блокирует вишутху чакру Вот эту часть вы должны знать, что всего лишь три причины. Есть того, что у вас вы не завершаете начатое. Бабка ноет. Дед тоже не совсем умный, потому что он для себя, как бы, с одной стороны, альтруизм – это хорошо, но золотая рыбка то именно ему давала, а не бабке. И вот тут дед, конечно, сплоховал. Он тоже ее провоцирует, да, он тоже вредный. Он все время ее, как бы, ругает, критикует, при этом она уже залезла... По социальной линии выше у нее уже там опричники вокруг нее а он все равно ее достает поэтому дед чувак еще тот. вот то есть ну а если уже вам ничего это не помогло и избыточный потенциал сами вы достичь не смогли и канал доставки энергии между аджной манипурой сделать вы не можете и сбить эту вставку свишутки чакры вы не можете но ну, вам тогда делать ну тогда вы можете пробовать там кому-то обращаться или вы можете записаться на частную платную консультацию на странице главной youtube канала там где home вот есть ссылка на paypal на оплату вперед you welcome потому что есть люди которые но не могут они без частной консультации. Я поставил так, что частная консультация вам нужна всего лишь как бы, на первом курсе один раз или два, когда вы чакры меняете со светлых на темные, чтобы проходить по пути, или вам нужно подкорректировать выход на путь, или у вас какие-то нерешаемые тяжелые проблемы – но, собственно, за первый курс одна консультация. Но учитывая те лекции, которые бесплатно идут, если вы эту консультацию на количество лекций поделите, то это вообще ничего не стоит. Итак, что происходит, когда, когда вы уже вот вы научились в книгах и в фильмах находить законы? Как только вы научились вот этот уровень, вы уже взяли эту высоту. Дальше вы начинаете в своей судьбе эти законы искать. Это тот же самый курсовой проект, с которого должен начинаться второй курс. Если вы вернетесь, отмотаете 250 там, 50 лекций назад, вот второй курс начинался с курсового проекта по судьбе. Идея была в том, что вы должны в конце первого сделать курсовой проект. Проект открывает вам двери, переходя на канал второго курса, и дальше мы этот курсовой проект в начале второго курса доводим до ума, чтобы он превратился для вас не в, из контрольной работы, из какого-то вехового такого экзамена, чтобы этот курсовой проект превратился для вас в инструмент, в инструмент, которым вы будете пользоваться все время для развития видения как ситхи для развития чакральной системы вашей для понимания что такое ваш атман для понимания своих собственных колес сансары то есть курсовой проект должен для вас стать вот таким вот инструментом который помогает вам идти по жизни и дальше вы все время будете по нему обращаться потому как все, все, что с вами потом случится, оно все имеет начало в вашем курсовом проекте судьбы, написали вы это или нет. Мне подробности отсылать не нужно, мне нужно, чтобы вы сделали 7 семь страниц, семь, где самая главная квинтэссенция идет, то, что вы считаете самым главным. А куда писать, чтобы договориться о частной консультации, сколько стоит по личным ситуациям? У меня на сайте ww.occupuncture там есть все прайсы на странице, которая называется по-русски. А отправлять деньги вы кликаете, заходите на, на канал, на главную страницу, и там в шапке, вот как вы смотрите, вот с этой с правой стороны, там есть. Такая кнопка PayPal, вы оплачиваете и вперед. Итак, как только вы свою судьбу расписали по этим же законам, ну как бы автобиографию, книгу, расписали свою судьбу по законам, и вы увидите, что в отличие от книги Суворова, вам то и расписывать нечего. Потому что у каждого человека по судьбе 3-4-5 законов, в которых он все время крутится и крутится и крутится, одни и те же грабли. То есть вот когда случился дизастр какой-то, пожар, наводнение, война, вот тогда законы меняются вот этой вот окружающей среды. Понимаете? Понимаете? Но у многих 3-4 закона на судьбу. Люди, которые продвигаются активно и пытаются строить свою судьбу, у них на каждый период идет 3-4 закона, редко от кого 5-7. В основном 3-4 закона всего. И поэтому книга, она density, плотность плотность событий в книге, в фильме намного больше, чем у одного реального человека. Вот вы расписываете себя, потому что себя увидеть всегда труднее. То есть вы, когда вы расписываете законы своей судьбы, зачем? Вы таким образом выстраиваете свою ситку собственного видения. Мотивация для этого это янская энергия. А вот и, и мысль сама это янская энергия. А вот когда вы Собрали эту мотивацию в комок, в такое космическое яйцо, хиранья-гарбха, это однополярность. Там максимальная концентрация, заточенный инструмент. А дальше нужно вот эту вот янскую энергию, максимально уплотненную, перебросить в Винскую среду. И вы начинаете вот это видение реализовать. В социальных условиях то есть вначале ваша реализация вы в книжке аквариум ищете законы потом ваша реализация вы в своей судьбе ищете законы то есть если у вас нету вот этой привязанности к реальности то есть ситха требует социализации если у вас нету привязанности вот к этой социализации то Инская, инская энергия, то есть когда нужно уже биполярный мир проходить, ситха проходит сначала однополярный мир, она из ян всегда рождается, потом эта энергия приходит в инь, ситка должна пройти вот эту двойную полярность, то есть пройти тест от прокрити на социализацию, на нужность. Потому что, когда эта ситка вам нужна, вы ее практикуете, реализуете каждый день. Развивается именно то, что вы ежедневно практикуете и тренируете. Примерно так. Как только вы иньскую энергию подсоединили к своей ситке, то есть у вас реализация в прокрите, в матрице, в социуме прошла, вот уже ваша, ваше этот семя ваше имеет уже двойную полярность и без понимания вот этих условий инская энергия не пропускает это семя не дает развиваться совершенствоваться поэтому семя потенциальной ситхи должно пройти инскую стадию стадию инской энергии новая новая стадия это развитие и рост вот развитие мы говорили, next step, следующая ступень – это законы вашей судьбы. Рост – это ян. А закрепление роста – это социальная практика, это инь. Вот наш семинар – это социальная практика. Вот этого. И, и дальше идут другие ступени. Ну вот я уложился в 40 минут, потому как не было вопросов, написанных со вчера, то как бы у нас все хорошо. Итак, я свою программу на сегодня выполнил. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите прямо сейчас, я на них отвечу. И может мы еще, если вам хочется, поговорим о новогодней ситхе, притягивании ситуаций в свою жизнь, потому что как бы это обязательная практика, научиться притягивать нужные ситуации в свою судьбу. Для чего? В Библии есть такая фраза, и тогда слово становится плотью. Есть пословица «сказано, сделано». Это уже относится к реализации манипура чакры. То есть «сказано, сделано» имеется в виду, что у человека выстроен канал от аджны к манипуре, и плюс Вишутха понимает, что нужно проговорить и что нужно делать. Это вот крайне важная часть, я не знаю, подходит ли вам такой формат вот разжевывания всех вот этих вопросов, но самые простые вещи из нашей судьбы, они замыкаются на всю вот эту вот оккультную философию. Да, спасибо, понимаете, вот это очень интересно, и когда вы начинаете достигать каких-то вот реализаций в мелочах, оно потом накапливается. Если вы кидаетесь то в эту область, то в эту, то в эту, то ситка она не растет. А если вы умудряетесь вот вокруг какого-то стержня наматывать, наматывать, наматывать эту ниточку, эта ситка как цветочек, начинает идти вверх, вверх, вверх, и вы прямо видите, что вы совершенствуетесь. Вот это удивительная часть. Вопрос. Вы как-то говорили. Что на э, четные и нечетные чакры нужно по-разному воздействовать. К некоторым прикладывать волю, а к другим нет. Можно ли это раскрыть? Да, пожалуйста. У нас как бы первая чакра Муладхара, третья чакра Манипура, потом у нас пятая чакра какая? Вишутха и седьмая Сахасрара. Вот, вот эти вот чакры, нечетные, они получаются каким-то образом, сейчас я четные проговорю, но тут дело не в прикладывании воли, а в другом. Четные чакры у нас Вадхистхана, у нас Анахата четвертая и Аджна шестая. Сватхисхана анахата аджна. То есть аджна и анахата, они как бы противоположны. Но, тем не менее, получается, сердцу не прикажешь. И сватхисхана, она меньше всего позволяет аджне собой командовать. Это, это все знают, потому что посмотрите все эти фильмы на Ютюбе по спариванию лошадей. Как только этот жеребец почувствовал носом вот свою кобылку, он уже все, он в невменяемом состоянии находится. То же самое с собаками, с волками, им этот запах просто крышу сносит. У людей нет такого ажиотажа, но в гораздо меньшей степени, но все равно. Поэтому все четные чакры им как-то трудно очень приказывать. Как только идет приказ на Аджна-чакру, на другую, Аджна-чакра всегда сопротивляется. Даже у военных, которых с военного училища учат повиноваться приказам постоянно, и это важная часть. И фуражки поэтому переделали вот с таких, с когда каждый боец был завязан там с космосом на плоский. Вот такие вот, чтобы он обрезать у него все, чтобы он меньше сам думал, а больше приказы слушал. То есть все четные чакры, они на приказы реагируют по-своему, а все нечетные чакры, они как бы более склонны видеть какое-то направление, чтобы оно приходило со стороны. То есть и Муладхара чакра, и Манипура чакра, и Вишутха чакра нуждаются в каком-то направлении в таком. Именно поэтому, так как сердцу не прикажешь, это все знают, известный закон, вспомните 60 простых лекций о любви на канале первого курса. То есть сердцу не прикажешь, именно поэтому там дух Пуруша. Потому что сердце приказов не выполняет. Фильм «Любовь влюблен по собственному желанию» – это как бы противоречие всему и, и, и вся. Потому что любовь – это нечто, нечто другое, чем по собственному желанию. Любовь с желанием никак не соединяется. Примерно так. В другой лекции было может что-то не так поняла что по нижним чакрам лучше не загадывать желание Да нет по любым чакрам загадывайте желание просто чем чакра ниже все что ниже сердца имеет отношение к инстинктам а все что выше сердца имеет отношение к человеческой реализации поэтому все что выше сердца все желания, когда вы загадываете, оно идет по верхним чакрам, то это гораздо легче приходит к реализации, потому что эти чакры более когерентны с теми силами, которые эти желания исполняют. А нижние чакры – это наша привязка к нашим инстинктам, к животному миру, к законам природы. То есть это привязка к среде, к природной среде. И поэтому вам хочется, но инстинкт всегда сильнее того, что вам хочется. Читайте книжку психиатра французского Эмиля Кве, который жил 250 лет тому назад. Андрей, добрый вечер вам. «Буденовки» – это намек на шлемы богатырей Киевской Руси. Ну, конечно, но тут я очень извиняюсь, я понимаю, что сейчас все замыкается на Киевскую Русь. Был такой Дзанцхава основатель ломаизма. А до ломаизма, если вы посмотрите, вот этот вот дизайн буденовки, он атлас тибетской медицины, они носили буденовки, они шили шапки вот с таким хвостиком наверх. Поэтому этому дизайну где-то 1400-1800 лет. Если вы найдете что-то по Киевской Руси, любой документ датирован 1800 лет назад, ну все, вы будете новым Шлиманом, который Трою раскопал. У меня была любовь по собственному желанию. Люби не то, что хочется полюбить, а то, что можешь, чем обладаешь. Но это удивительный опыт у вас, Андрей, это уникальная часть. поэтому что я могу тут сказать, закон, наверное, синица в руке и журавль в небе, тут как бы, ну это дело настройки. Поэтому раз у вас это получилось, то я думаю у Олега Янковского тоже могло это получиться. Ну хорошо, у кого-то есть версия, в чем же заключается эта формула любви и, и сколько раз сценарист, режиссер фильма демонстрировали. Но вообще все это кино смотрели, а то мне кажется, что такой известный фильм. Леонид Иванов. Добрый день, Леонид. Добрый вечер. Присоединяюсь к вам с вашего разрешения. Пожалуйста, это открытый эфир но, но он уже заканчивается я извиняюсь и всех бывают ошибки просто у меня так все завертелось вчера и сегодня утром что я почему-то решил что сегодня пятница потому что у меня те же больные записаны что и на пятницу они записались на четверг поэтому я вот начал этот эфир но эфир завтра не отменяется он будет только завтра мы уже будем следующую лекцию Разбирать. Я занимался аутогенной тренировкой, тогда и кино смотрел. Ну, аутогенная тренировка замечательна. Это как раз, то есть все, кто занимались когда-то аутогенной тренировкой, достаточно легко входят в шавасану и достаточно хорошо все эти четыре ступеньки проходят. Шавасаны, которые предполагают потом при наличии ускорения выйти в пространство астрала. Я как-то сестру на месяц раньше поздравил, тоже что-то со временем. Ну, дело тут, скорее всего, не в этом, но поздравили сестру, тоже хорошо. Наталья. Давно, как развлекательный фильм, песня Уно Момента и моменты другие из фильма помнятся, нравятся, цитируются. Ну вот смотрите, вся идея в том, чтобы развить видение на тех фильмах, которые вы знаете. Мы можем перескакивать с одних фильмов на другие, но давайте не перескакивать. Давайте все-таки, вот мы начали уже с вами формулу любви, работать с ней как с фильмом из книжкой аквариум а из тех кто читали аквариум у нас по ситуации с дядей Мишей и шнурками на базаре кто-то хоть один закон может сказать хорошо что вы поняли из сегодняшней лекции кто сначала смотрел я про формулу любви но я понимаю у на момента Конечно, что это про формулу любви. Проблема, проблема вот такого семинарского занятия в том, что все сидят молчат. С одной стороны, я понимаю, что когда вы печатаете, там, наверное, какой-то идет временной промежуток, пока оно появляется, но, но тем не менее. Хорошо, ребята, я уже час вещаю. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, давайте, насыпайте. Я готов отвечать. Если у вас вопросов нет, то я пойду другими делами заниматься. Все, что я подготовил, я за сегодня уже все рассказал. С чего начинать развитие видения, пошаговый план? Замечательно, спасибо. Вот сегодняшняя лекция, она была достаточно подробная. Каким образом раскрывать вот эту ситху, развитие видения, да, про сегодняшнее занятие. Хорошо, про притягивание ситуации, а вопрос в чем? Наталья, в чем вопрос по притягиванию ситуации? Андрей пишет. Очень интересен разбор американского фильма «Области тьмы». «Области тьмы». Хорошо, ну мы дойдем. Я этот фильм смотрел когда-то, но ну очень давно. Когда он вышел на английском. Как можно повысить энергетику, как в фильме? Но Для этого я должен пересмотреть фильм «Область тьмы», посмотреть. Вы понимаете, многие люди и инструктора бывают, смотрят фильм и видят там что-то для себя такое интересное. Но в действительности я начинаю смотреть, фильм должен быть первым многогранным и многослойным. Там должна быть актерская игра. Не так, как играет любимый детьми Боярский, пора-пора, порадуемся, а вот так, как играет любимая взрослыми Маргарита Терехова, как играет Зиновий Герд, как играл Вениамин Смехов, как, играет, как играл принц Флоризель, как его звали, Даль, Олег Даль. То есть совершенно замечательные, удивительные люди пельцер если вы помните такая женщина была то есть должна быть актерская игра должна быть многогранность многослойность в фильме должен быть и второй мир и третий мир то есть все цивилизации должны быть представлены или частично, должна быть демонстрация яркости цивилизационных персонажей. Обязательно в фильме, если он духовный, наряду с цивилизационными автоматами, должен быть какой-то персонаж, который выше по духовному развитию, чем цивилизационные автоматы. В фильмах, где война, политика, разведка, там обязательно должен быть показан четвертый мир, законы четвертого мира. Limitless, да-да-да, это я тоже смотрел. Надо, надо освежить. Но, по-моему, Limitless – это фильм, где очень много законов, его можно разбирать. Надо посмотреть, как он на русском языке называется. Limitless, по-моему, это как раз то, что нужно. А вот насчет области тьмы, я сомневаюсь, там, по-моему, не сильно много того, что есть. Хорошо, давайте мы повторим э, притягивание ситуации. Первая часть. Для того, чтобы притягивать что-то в свою жизнь, нужно понимать четко, что вы хотите притянуть. Пока вы не поймете, то глупо начинать. Дальше те желания, которые у вас есть, нужно понимать механизм, каким образом оно должно притянуться. То есть вы хотите найти сумку, набитую евро, долларами, там, бриллиантами, чем-то еще, а, а как она должна прийти в вашу жизнь? Инопланетяне вам ее не сбросят. То есть если вы найдете такую сумку, кто-то ее должен потерять. Теперь вы должны понимать, что человек, который теряет сумку, где находится там 100 тысяч евро, то этот человек же их как-то собрал, и у этого человека, значит, есть и власть какая-то, и какие-то люди, которых он может нанять, и, и за эту сумму ее хорошо поищут. И, и вас легко обнаружат просто лишь потому, что вы начинаете тратить эти деньги. Если у вас есть достаточной силы воли, чтобы это все где-то запрятать, избавиться от сумки, рассовать по разным местам, не обрести паранойю, каждую секунду проверять, все ли на месте, никто ли не стырил. И у вас получается, вы начинаете получать синдром разведчика, который сделал тайник, и нужно, чтобы этот тайник работал. Вот это вот про сумку с деньгами. Ну а кто-то же должен потерять. А какое количество людей вы знаете, которые могут потерять такую сумку с деньгами? И кто вообще носит наличные деньги в таких объемах? И сейчас уже давно перестали эти сумки переноситься, они есть только в кино. Ну а кроме того, у этих сумок обычная охрана соответствующая. То есть реализация, вероятность исполнения такого желания, она стремится к нулю математически потому как это то же самое, что выиграть в лотерею. То есть человек, который накопил такие деньги в наличных в наличных бумагах, вы считаете, что он будет достаточно рассеянным и непредусмотрительным, что он может потерять сумку с таким объемом. Поэтому нужно думать. Если вы хотите наследство, у вас должен быть какой-то родственник, который плохо себя чувствует, вот с этого нужно как-то начинать. Если вы хотите кого-то исправить, а этот кто-то не хочет, то кто будет исполнять ваши желание? Если вы хотите, чтобы вас кто-то полюбил, то это еще как бы тяжелее задание для вот этих вот сил. То есть задание должно быть легкое к исполнению, потому что смысл в том, чтобы вы себя протестировали. Задание какого уровня вы можете спрашивать туда, чтобы вам реализовалось. То есть у вас хватает энергии на это. Обычно каждый человек, одет, приходит к тому, что он должен загадывать что-то, то, что ему самому легко сделать. Но он пытается экономить свое время. Например, чтобы вам кто-то позвонил, чтобы вам кто-то предложил, чтобы вам кто-то мудрость какую-то передал, чему-то научил. Вот это вот самые простые вещи. Как только заходит речь о материальном, то что все хотят однотипные желания, они выполняются с трудом. Поэтому мы и говорили, что все желания по верхним чакрам легче исполняются, чем по нижним чакрам. Фильмы, пожалуйста, накидывайте, но давайте, мы уже взяли формулу любви. Пусть все, кто активно как бы работает с каналом, посмотрят эту формулу любви. И мы будем дальше ее копать, потому что нужно, чтобы вы научились открывать вот это видение у себя. Хорошо, еще вопросы есть? Еще вопросов нет. Все варианты, что к вам придут, по законам пожалуйста пишите в комментариях а ситху загадывать можно как желание Да все можно вас же никто не ограничивает разве девушку можно как-то ограничить совсем нет так не получается просто в базовой литературе по развитию духовному и в первоисточниках, которым там несколько тысяч лет, написано, что ситха достигается тремя путями, беспрерывным трудом на фоне повышенной концентрации внимания. Это первое. Второе. Ситха достигается химическими препаратами, то есть наркотой. И это ситха временная, до тех пор, пока наркотики действуют. И третий вариант приобретения ситхи – это милостью гуру. Тут, как бы, сказано про это очень мало, но в действительности, как мы в прошлый раз говорили, силы, они сами по себе могут давать ситху тому адепту, который исполняет их миссии. То есть, как Сидерский писал, «У Бога нет рук, кроме твоих», вот, вот человек хочет выполнять миссию извините, каких-то сил, вот в этом все и дело, и тогда он может получать ситхи мелкие как инструмент, который ему нужен для выполнения. Он больше делает для каких-то сил, тогда он может больше ситху получать, но для этого он должен быть интересен силам. Что значит интересен силам? Как только вы просите что-то материальное, силы теряют к вам интерес. Им полный облом заниматься вашей материалкой. Для них это означает, что вы не адепт. Потому что адепт не занимается вот материалкой как таковой. Вы какое-то время тратите на материальные ценности, семью кормить. Но силы воспринимают вас как адепта тогда, когда для вас материальная часть она является каким-то процентом вашей жизни, но не главным чем-то. А все барыги, они занимаются вот материалкой, для них это первое дело. И, и в семье то же самое. Поэтому э, вы можете ситку загадывать. Как желание? Пожалуйста. Но ситха достигается трудом. В отношении ситхи через наркотики я ни разу не видел, чтобы эти люди каким-то образом себя социально проявляли. Скорее наоборот, наркотики редко когда бывают чистые, только когда... Идет это или через фармкомпанию, или через какие-то государственные структуры. Во всех остальных случаях на улице всегда идет какой-то наркотик, как они говорят, разбодяженный. Это не мой лексикончик, но вот они так это называют. Это означает, что чистого продукта практически нет, потому как все гонятся за сверхприбылью, и чем ниже от главного дилера, тем больше вот примесей идут, которые как бы портят сам по себе продукт, идеальный продукт наркотический, который открывал ряд способностей, ну в малом объеме это ЛСД, но в конце концов, потому что его психиатр изобрел для лечения стресса, когда человек попадает при этом в свою какую-то реальность, то есть это было честное изготовление продукта, но только этот продукт было понятно, как его делать, тут же начали на нем делать деньги, и в итоге испоганили хорошее как бы, начинание. Ну и сейчас и этого в чистом виде нигде нету, и он запрещен, и это, и то, и все. Но это сделано было психиатром ЛСД. Почитайте, почитайте, посмотрите. Раньше, кстати, все доктора-психиатры, они получали второе дегри, они получали еще дегри в как фармацевты, то есть в химии органической, неорганической. И Эмиль Кюе, который автор самовнушения и автор книги «Самовнушение. Как путь к господству над собой», он имел два диплома – доктор-психиатр и доктор-фармацевт. Как разблокировать творческий поток? А кто вам сказал, что он заблокирован? У всех женщин интуиция есть, но, но редкую женщину обделили интуицией. Причем у женщины интуиция идет по всем органам чувств, включая запахи, и женщины всегда обнюхивают своих мужчин и своих сыновей особенно. У женщины всегда есть интуиция. Интуиция – это база, на которой строится творческий поток. Творческий поток, выход на него происходит, потому что, первое, вы научились достигать четыре состояния шавасаны. Раз. То есть, первая прямая вверх, вторая прямая вверх. В своей практике шавасаны на последнем состоянии полет вы научились изменять в сторону увеличения скорость своего полета и достигли ускорения. И вот вы один раз первое ускорение, второе ускорение, третье, и в какой-то момент вы приходите к своей личной предельной концентрации, и вы попадаете в астрал на пару секунд. Как только ваши чакры полностью энергией, Загрузились, а это вообще мгновенно происходит в астральном пространстве. Вас сразу выкидывают, и вы так, как будто вас выкинули пинком из астрала. Вот это вот Критерии Критерий у вас полная чакральная загруженность. Ну вот полная. Когда вы попали в астрал вследствие ускорения полета в Шавасане. И вот тогда возникает вопрос, многие вышли из шавасаны, сели и прямо чувствуют, как энергия с какого-то уровня, с какой-то чакры уходит. Вот отсюда идет термин вампиризма, термин, что кто-то к чакре присосался. Но разные люди по-разному видят проблему. То есть тот, который привык во всем обвинять других, Это цивилизация определенная, он считает, что вот сволочи присосались. А те люди, которые понимают, что мы сами ответственны за свою судьбу, вот они считают, что да, где-то я привлек своим поведением кого-то та, та, та, там. И поэтому я сам позволил, что ко мне присосались, надо что-то в жизни менять. Вот отсюда идет... Понятие энергопаразитизма, энерговампиризма, и если вы этим интересуетесь, в какой-то момент вы достигаете того, что вы всех видите, кто пытается с вас содрать энергию. Поэтому идет у нас типовой анекдот про пьяного парня, который залез в трамвай, и у него как бы это все просится наружу, а какая-то женщина начинает его пилить прямо в трамвае, критиковать, мужчина, вы такой пьяный, аж противно с вами ехать, немедленно выйдете, вы сейчас все испачкаете, а он как бы это все глотает, у него опять это все рвется, он не может ей ответить, она это воспринимает как слабость и прессует его, прессует. И в конце концов он говорит, женщина, посмотрите на себя, вот у вас кривые ноги, а я завтра буду трезвый. И вот смысл этого анекдота в том, что каждый вампир по своей карме ищет встречи с достойным противником. И в какой-то момент этот достойный противник появляется. Другой смысл этого закона – в том, что каждый одет должен научиться противостоять энергетическому нападению от своего вампира на канале первого курса вот этот все типовые анекдоты я пытаюсь их сейчас все вспомнить какие были если вы помните какие анекдоты я рассказывал в процессе первого курса то напишите, напомните, пожалуйста, я все анекдоты, YouTube требует, чтобы все делали шортс, вот эти видео, я не знаю, зачем это YouTube, но YouTube на рекламе же зарабатывает, это понятно, поэтому я сделаю шортс для первого курса на определение, какие там есть у меня Новые добавлю. А кроме этого, я вот эти типовые анекдоты, которые нам нужны для учебного процесса, я их тоже сделаю в Shorts, чтобы эти анекдоты были, как в том анекдоте по номерам, анекдот 273, ха-ха-ха. Примерно так чтобы можно было на них ссылаться, точно так же, как можно ссылаться, например, на определения кармы, дхармы, сансары, реинкарнации. Вот по каждому из терминов, которые у нас проходят, кармические законы, там, дхарма, что такое, яма, не яма, все определения я стараюсь, ну, постараюсь сделать в шорт, чтобы оно было. Поэтому, если говорить о разблокировке творческого потока, то в начале, вот в шавасане вы научились летать, потом вы попадаете в астрал, а где все эти творческие потоки обитают? Все творческие потоки обитают в разных слоях астрала. И поэтому нужно вначале научиться попадать в сам астрал. А дальше что? Что происходит? Вот вы, например, замужем там не первый год вот и вы очень хорошо готовите вы готовите по книжке нет вы готовите по интернету нет вы откуда-то знаете как вы читаете чей-то рецепт и вы сразу понимаете где ошибки и каким образом что будет горчить или не так потом потому что вы в теме у вас это все прошло через практику через руки вот все, что прошло через практику, через руки, через судьбу, на это, на все вы можете выходить на эти творческие потоки, если у вас есть опыт попадания в пространство астрала. Вот примерно так. Поэтому никаких блоков на выход в астральное пространство нету. Единственная чакра, где нет блокировки, это сахасрара. Мы просто не можем понять, каким образом эту чакру в социуме реализовать. Многие не могут понять. Но на Сахасрару блоков нет. Интуиция, да, пацифида блокирует интуицию. Когда говорят, потерял голову из-за любви, то есть запал на противоположный пол, царь Дадон. И петушок ему клюнул в голову и атрофировал его сахасрара чакру, но как бы да, бывает девушки тоже на это попадаются, теряют голову из-за любви. Как я помню, одна подруга приехала на крымский семинар, который мы проводили в Арианде, и она из любви к одному интересному человеку, музыканту, выпускнику консерватории, она квартиру продала. И приехала на семинар с сумкой денег, призналась ему в любви и сказала, что она в Астрале во сне видела, что он на ней женится, и, а дальше как в песне про поручика, и бросил деньги к ее ногам. Только она сделала все наоборот. Ну и это был очень сложный процесс. Во-первых, пришлось ее охранять, чтобы эти деньги, она смогла обратно как-то что-то, но... У нас были разные ситуации, вот одна из, когда полностью потеряла, то есть полностью человек в любви забыл, кто он, что он, зачем, продала квартиру, которая ей досталась от родителей, и с деньгами приехала к любимому. То есть зачем она деньги везла, она думала, что он на них упадет, на ней женится, и вот они заживут, она то понимала, что от него ответа никакого не было. Но квартиру продать – это поступок. Поэтому творческие потоки у вас не заблокированы. Вам нужно практиковать выход в астральное пространство. И когда у вас получится уже на второй инициации осознанный выход в астрал, то там, где у вас есть навыки, вы всегда выйдете на тот поток, где у вас есть навыки в руках и опыт работы. Как преодолеть самосаботаж и откуда он берется? Андрей, вы соорудили тут какой-то термин интересный. Я могу как бы подумать, что вы имели в виду, но будет гораздо лучше. А вдруг я не то подумаю? У вас с женщинами не было такого опыта, что вы одно имеете в виду, а они понимают совсем другое. Поэтому, пожалуйста, расшифруйте, что означает самосаботаж. У меня еще пять минут. Часто ли наваливается, часто лень наваливается, это нет энергии. Когда лень наваливается, ну, во-первых, что вы должны знать, Чисто как слушатель ну вот, школы йоги, института карма йоги. Лень заложена в нас на клеточном уровне. Когда я говорю на клеточном уровне или на гидрогическом уровне, это именно означает, ну я закончил биологический факультет, мое второе высшее образование. То есть, что означает на клеточном уровне? На клеточном уровне энергия для клетки формируется в митохондриях. Если вы посмотрите устройство клетки, там есть ядро, у деревьев есть селвол, а у человеческой клетки, у животной нету вот этой вот стенки, там мембрана есть вместо этого. Но вот есть митохондрия. Митохондрия – это там, где происходит процесс формирования энергии. Митохондрии это как такой жадный руководитель склада, который подчиняется только приказам из клеточного ядра. А все приходят, просят энергию, он никому ничего не дает, пока из ядра клетки не придет четкое указание, куда девать энергию. При этом митохондрии знают, что самая главная часть энергии должна быть реализована в клеточном делении. Поэтому митохондрия блокирует просьбу на любое действие. Нет энергии, ребята, нет никому ничего не дадим у нас деление клетки скоро будет нам энергия нужна никому ничего никакой энергии вот будем отключать свет газ все что угодно но пока из центра из из ядра не придет приказ никакой энергии никто ничего не получит что хотите делайте вот это вот основа лени клеточный уровень каким образом это побеждать чтобы это победить, нужно, пока у вас есть еще энергия, делать сурью намаскар. Сурья намаскар есть в простом варианте по методике школы Шивананды. Это простая сурья намаскар, которая была в той школе, откуда я вышел у Стаценко в самом дальнем, далеком детстве, школа Шивананды. Там 12 упражнений в одном колесе. Потом сейчас модно аштанга виньяса, там упражнений гораздо больше, там гораздо больше прогибов, повторений, Штанга виньяса намного круче и физически более напрягательно. Но и та, и другая методика, они пробивают каналы, и в какой-то момент тело начинает чувствовать приток энергии от динамической осаны. Как только вы почувствовали приток энергии от динамической осаны, все митохондрии говорят, опа, ребята, супер, у нас теперь есть приток энергии, поэтому вот эту энергию мы можем запасать. И когда вам будет надо, мы вот эту энергию, которую вы получили от динамической саны, можем вам передавать. То, что осталось от того, кто там подъел когда. Вот примерно так. Поэтому про лень. Лень нужно побеждать не тогда, когда у вас совсем нет энергии, а тогда, когда еще есть и крутит на маскар, она пробивает все акупунктурные меридианы. Практика сурья маскар, когда вы растягиваете, напрягаете, делаете задержки, пробивает все акупунктурные меридианы. Самая простая методика школа Шивананды – Пишите «Сурья Маскар 12 упражнений, школа Шивананда». Там будет все легко, упрощено, несложно, энергии меньше, чем у Аштанга Виньясы, нет вопросов. А по Сидерскому еще труднее, чем Аштанга Виньяса, но энергии больше. Поэтому вот как с ленью пыть. Да, интуиция – это когда ты знаешь, что нужно делать, и вроде можешь, а лень – это когда знаешь, что нужно, но не делаешь. Да, вот в митохондрии они очень интересно работают. Они работают только на то, на что у вас пробиты каналы из Аджны в Манипуру. Надо что-то сделать, а не можешь, что-то мешает. Но при этом вы же можете другое что-то делать. Вот все то, что вы можете делать, когда вот вам что-то мешает, а другое вам не мешает. Там, где пробиты каналы у вас и энергия течет, вот это вы все можете делать, даже когда сильно устали. Все каналы, которые забиты, энергия, которая застоялась, а если еще там физиология какая-то плохая вокруг этих каналов, Болезненные места при надавливании. Ну вот тогда как раз эти каналы и блокируют вам энергию. Добрый вечер, Марго. Мы уже заканчиваем. Две минуты осталось, и мне пора бежать. Это был внеплановый выход. Я ошибся и вышел не в тот день, но завтра у нас будет эфир. Есть как Сурья Намаскар только для Луны. А у школы Шивананды такой Сурьи для Луны нету. А вот у Сидерского есть замечательный по силе и плотности лунный комплекс. Но для того, чтобы его выполнять, нужна хорошая физическая подготовка. Ребята, счастья вам! Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До завтра в это же время.